Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Водолей на февраль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Итак, в период с 1 по третье число Венера будет в благоприятном аспекте к Сатурну и Плутону и будет затронут ваш второй и двенадцатый сектор гороскопа. Этот аспект говорит об определенном эмоциональном напряжении, которое может касаться темы финансов. В целом это дни неблагоприятные для покупок и продаж. 3 февраля Меркурий переходит в Рыбы, в ваш второй сектор, и он будет находиться в этом знаке длительный период времени. 17 числа Меркурий развернется в ретроградное движение по 10 марта. И все это время он будет влиять на вашу финансовую сферу. В целом в этом и в следующем месяце будет идти в вашей жизни какой-то пересмотр денежной темы. Это может быть возврат к прошлым темам заработка, это может быть поиск новой работы. Это может быть необходимость возвращать долг, например. В целом, советую вам в этом месяце и в марте не одалживать деньги друзьям, родственникам и малознакомым людям. 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш второй и четвертый сектор гороскопа. Этот аспект говорит о какой-то спонтанной покупки для дома. Это хороший успех для того, чтобы покупать для дома технику. Также это может быть неожиданная встреча с кем-то из ваших родственников, или же вы можете пригласить кого-то к себе в гости. 7 -го числа Венера переходит в Овен по 5 марта. Овен — это ваш третий дом, так что Венера будет связана именно с делами этого дома, который отвечает за общение, поездки и документы. В целом, это будет период благоприятный для новых знакомств, для того, чтобы начинать обучение, а также для недалеких поездок. В целом, это такое время вашего погружения в информацию. Это период, когда может наблюдаться импульсивность в ваших действиях. Например, вы будете общаться с теми, кто вам нравится, и будете изучать только ту информацию, которая вам нравится, то есть… Это уже будет наблюдаться влияние знака Овен. 7 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. И повтор этого аспекта будет 27 числа. Лунные узлы сейчас находятся на вашей оси 12 и 6 дом. Это ось работы и отдыха. Поэтому Меркурий будет влиять именно на эту сферу. Если вы давно нуждаетесь в отдыхе, то у вас такая возможность появится. Если же, наоборот, вы много думаете о работе, ищете работу, то Меркурий может дать вам полезный контакт. Начиная с 9 по 12 число Венера будет в соединении с Лилит и Хероном в вашем третьем доме. В этот период старайтесь быть повнимательнее в плане общения. Есть тенденция к тому, что могут возникать конфликты. Старайтесь держать свои эмоции при себе. И это такой период, когда вы склонны винить других в чем-то, обвинять других в чем-то. Старайтесь, скажем, оценивать ситуацию более критически, чем только эмоционально. 9 числа будет полнолуние во Льве, в вашем седьмом доме. Это будет первое полнолуние после затмений, так что. Некоторые моменты могут еще проигрываться по затмениям. Седьмой дом это дом других людей. Вы сможете увидеть итог вашего сотрудничества и взаимодействия с другими людьми. Это период, когда вы можете сделать правильные выводы о другом человеке, в то же время ваш фокус внимания может быть слишком сильно обращен на других людей. Могут быть слишком высокие ожидания от других людей. В целом, это хороший период для тех, чья работа связана с взаимодействием с людьми. Это будет время получения результата в вашей работе. 16 числа планета активности Марс переходит в знак Козерог по 30 марта. Козерог это ваш 12-й дом, и когда Марс проходит по 12 дому, это обычно период снижения активности, и когда очень важен процесс подготовки к какому-то процессу. В это время ваши действия будто скрыты от лица других людей, от глаз других людей. В этот период вы можете делать что-то будто бы для себя, не на показ. Поэтому это идеальное время для подготовки, чтобы отточить мастерство, продумать все свои шаги и только спустя время презентовать свои наработки. 19 числа Солнце переходит в рыбы, в ваш второй дом на месяц. И это в целом будет очень хорошее время для финансов, это хорошее время для заработка, и ситуация по финансам прояснится. Самое главное, что дает Солнце, это умение взять на себя ответственность и приступить к действию. Поэтому вы сможете увидеть, как, каким именно образом вы можете в хорошем смысле повлиять на вашу финансовую ситуацию. Это очень хорошее время для поиска работы и для того, чтобы пересматривать свои способы заработка. 20 числа Юпитер будет делать секстиль к Нептуну и будет затронут ваш 12 и 2 сектор гороскопа. Этот аспект будет воздействовать в течение всего месяца. Но 20 числа он будет точным. В целом этот аспект говорит об определенной поддержке, которую вы будете ощущать. Несмотря на расходы и на то, что в этом месяце может меняться ваше отношение к финансам, все же вы будете получать какую-то поддержку, причем даже с той стороны, откуда не ждали. И это хороший период времени для того, чтобы, например, искать работу в другой стране, какую-то удаленную работу или работу, опять-таки, на дому, когда вы что-то делаете сами по себе, а потом демонстрируете результат. 21-22 числа Солнце и Марс будут в благоприятном аспекте к Урану в вашем четвертом доме. В этот период могут происходить важные события, связанные с вашим домом и семьей, с темой недвижимости. Нужна будет какая-то активность с вашей стороны. В принципе, если у вас ничего не планируется на этот период, то старайтесь это спланировать все-таки. Можете навести дома порядок. В общем, этот аспект очень подходит для того, чтобы тратить усилия на дом. Иначе он может дать ссоры, разногласия с членами вашей семьи. 23 числа будет новолуние в вашем втором доме. Как видите, сектор финансов актуален для вас на протяжении всего месяца. И это новолуние даст вам новые мысли, идеи по поводу заработка. Это может быть желание искать новую работу или это идея, каким именно способом вы можете зарабатывать. Новолуния очень редко сразу дает какое-то событие. Зачастую это только наши мысли, планы, и спустя некоторое время это уже действительно превращается в определенное событие, достижение. Поэтому будьте внимательны к своим мыслям вблизи этого новолуния. 23 числа Венера будет делать квадрат к Юпитеру, и этот аспект может дать конфликт либо разногласие на почве того, что вы смотрите по-разному на вещи с другим человеком. Старайтесь в это время находить общий язык с другими людьми и общаться с теми людьми, кто вам действительно интересен. 24 число — очень интересный день, Солнце будет в аспекте к лунным узлам, а Марс в соединении с южным узлом. Этот аспект, эта конфигурация поможет вам решить финансовый вопрос, который вас беспокоит, или же опять-таки найти новый способ заработка. В целом это Довольно интересное время в плане финансов, поэтому понаблюдайте, как именно это проиграется у вас. 26 числа Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием в вашем втором доме в аспекте к Марсу. В это время тоже присутствует желание подвести какой-то итог, принять решение, в чем же главная задача этого ретроградного периода Меркурия, какой урок вам стоит для себя учитывать в дальнейшем в связи с темой финансов. В принципе, это самая важная тема для вас в этом месяце. Аспект к Марсу указывает на вашу готовность к действиям и решать ситуацию, которая будет возникать. 29 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к Урану, и это будет повтор аспекта, который был 5 февраля.